Привет, земляне! С вами Бриз и Перпин, и мы пришли с миром. Бра! Новый год. Первое видео в 2022 году. И поскольку это первое видео, мы приготовили для вас все еще новогоднее настроение. Мы будем сегодня смотреть новогодние иглочи, тиктоки, нарколания. Потому что это самое простое, что мы смогли придумать. Мы сейчас сидим в одной квартире, в разных комнатах и записываемся. Так что если вы спрашивали нас, вот, живем ли мы вместе, то, конечно, мы вместе живем. Да, пруфов, конечно, не будет, но, да, вы держитесь. Но, чё, перпит, пошли смотреть новогодние, конечно, тиктоки. Давай. Я уже знаю, что это за мем, скорее всего. Да, ноги выходящие за пределы. Не, на лице шоу. У меня елка стоит, она такая же, Путин! Это мы, У нас еще этого не было, потому что мы еще в старом году. Но завтра мы пытаемся что-нибудь стащить со стола. Ой, это мы майки выбираем. На Новый год. О, 13 карт, твои любимые. Ой, мои любимые они сделали ремикс на обращение купленного Да, класс, мне нравится С Новым годом Обязательно добавим это в новогодние треки О, это Вечно, Потому что неадекватный Типично Каждый, кто учится в первую смену В первом классе, видимо А будто во вторую не темно Уже в 4 часа да, во вторую ты приходишь, темно, уходишь, тоже темно. С Новым Годом! Чтобы жили все богато, и у всех росла зарплата! Ура! Не, лучше зарплата. Ура. Хор고, <с Sasso> хорошее поздравление, Росактив. Неплохо, неплохо, мне нравится. А это, это я ты? Я прихожу, это жалость, жалость Биби. <с <с Нет, это я прихожу, жалость Биби, биби. вот такой. Да с ним вообще всегда трудно. Эй! Нового года не будет. Новый год гурит. Не будет. Гурит. Не будет. Гурит. Анимация акули топ сто. Эти великолепные пули со скоростью, тапочка. Мишутка, скажи, Дед Мороз, где брать мои подарки? Дед Мороз, где... Деда Мороза не существует. Что? Что за бред ты несешь? Я вот лично верю в Деда Мороза. Это был твой пьяный батя. Мой пьяный батя не может даже переодеться. Камон. Ладно, тогда это был твой трезвый батя. Прям как Дед Мороз. Ты его не видела, но ты веришь, что он существует. О, за! Вообще, постоянно. Это. Вот прикинь, вот то же самое. Ты идешь с утра в школу. Первым уроком физра, ты уже позанимался. Мне нравится кот за головой. Человек. А почему он лысый, не очень Ты не один, ты с оливье. Все окей. О, это просто мило. Ну так романтично. Где мой оливье? Сколько котлет налепила? 354. Мало. Это почему столько котлет на строе? Я не пойду на вашу улицу в окно, хоть смотрели? О чем так? Вот там прекрасная погода. И в снежки поиграть можно. Чем, блядь, грязью? Не, ну, это же вранье, снег есть. Но там его очень мало и он очень грязный, не знаю, как у вас. А нет, я знаю, как у вас. На смешно. А что за мем? Я не поняла. в смысле, вот, пришла зубная фея за зубом, Дед Мороз, волчок за бочок и параличен. А теперь смешно. Воняет, сынок. Это кислород, братан, кислород. Бля, это я просто, когда ты приехал. Да, там... Это кислород, братан, тухай, <смех> выходи, это кают. За горожами не очень тепло. Пивос, пивос. <смех> <смех> мне нравится. <смех> пивос, пивос. <смех> Где-то там по земле закопано антоха. Дед Мороз, как ты уже задолбал? Я твой костюм в канаву окунал, Я твою бороду стриг. Зачем ты мне все время на Новый год даришь эти... Деньги. Ты понимаешь, что мне их родители не потому что я еще маленький. Я не знаю, я не могу смотреть на эти руки, но знаешь, ладно, с руками все понятно. Но почему чел порезал глаза? слишком. Чела, видимо, совсем век не жалко. вот Это ты. Вот ты. Блин, братан, на самом деле очень жизненно обожаю кататься на кеньках. Я ненавижу кататься на коньках, это отвратительно. Я ломаю себе всё на свете. Мы поделили пивасик последний. Драка за последнее пиво. Да-да-да, драка за последнее пиво. Это когда какие-то фанатки пристают? Это не девочка. Недавно его кассирша на кассе назвала девочкой. бибу да, я помню эту историю. Я рассказываю ее подписчикам. Я не смогу, не смогу. Нельзя, нельзя, понимаешь, нельзя тебе так говорить. Запомни, нельзя никогда в жизни говорить себе «Я не смогу». Нельзя. Если ты будешь говорить себе «Я не смогу», ты, конечно, никогда не сможешь. Надо говорить «Я смогу». Я, нужно, я смогу, просто нужно как-то постараться. Нужно предложить какие-то усилия. Нужно понять, что именно я не могу делать, научиться этому и сделать. Куплинов, как всегда, истинно глаголит. Вы знаете, не, не, не добавить ничего. Он диалоги читает. это да. нет. Все равно Куплинов молодец, красавчик. Куплинов хороший, да, это же его люблю смотрю. Драка за Куплинова. Вообще-то Куплинов, мой муж, пруфов не будет. Мы сидим, Войси, заходит пиво. Нет, вы понимаете, что они танцуют не потому, что они ведут программу. А во-первых, потому что в старших классах хорошо. уже нет такого понятия, как а, стыдные песни. Там, если включают а, в лесу родилась елочка, там зажигают все. Это, во-первых. А во-вторых, ну, они же явно все подбухнули. Чтобы стесняться, уже самое страшное позади. Уважаемые граждане России. Какой топовый пупин. Золотой, который с нашего стрима, да? В нового фильма к <свят> Я хочу стать тиктокером. <свят> И дальше следующая картина. Мама выкидывает ребенка в окно. Надо репетировать да. Три, четыре. <свят> дайте, дайте пиво. <свят> <свят> Перед Новым годом 21.55 заходим <свят> в пивнушку <Вы> <свят> А господи, как всегда в своем телефоне сидишь. Делом не можешь заняться. Я кушаться хочу. Подожди, я хочу я тебе, Наташа, скинуть прикол, а ты вообще не мешай. У меня так, кстати, тоже мама сидит. Она сидит и в ТикТоке, она типа мемчики отправляет. У них там своя, собственно, беседа в WhatsApp. Она называется Мадагаскар. Они там роли, типа, распределили. Кто-то он там, кто-то Глория, типа, вот в этом плане. У них там вообще такие прикольчики. У меня, вот, чисто вот у мамы, друзей больше, чем у меня. Ты хоть знаешь, что такое Джага-Джага? Ты хочешь мне показать, что это? Это башкирское мороженое. Погоди, погоди, погоди. У вас нету Джаги-Джаги мороженого? Нет. В смысле? Я думала, оно продается в В смысле? Я думала, это, это вообще мимо такого мороженого не существует. Нет, ну, в смысле, нет, это правда. У нас есть мороженое, называется Джага-Джага. Ну, в Башкортостане. Ну, то есть... А что, у вас вообще ни у кого нету, кроме Башкортостана? Нет. Я не знала, что оно конкретно Башкортостан. Окей, будем знать. Ну, короче, такие, ну, вот э, скажем да, так, новогодние. Это была не наркомания, ну типа не какой-то бред, но были реально смешные тиктоки. Особенно было много жизненных, учитывая это. Что... Жизненных тем. Камон, ребят, Новый год это общий праздник. У всех у нас одинаковые проблемы. Мы не наряжаем заднюю сторону елки и мама не дает э, сожрать салаты, которые остаются до Нового года, а потом и после Нового года остаются, а потом они остаются после Нового года и их никто не может сожрать, а они скоро пор. Короче, Новый Год, да, это общий проблем. В общем, ребят, надеюсь, у вас Новый Год начался отлично. Жизненное вы не падали с горок, как герои нашего видео. Как же так? Без травм начать Новый Год, но в конце так ты концов, не падала. Я так я еще не начала Новый Год. Всем спасибо за просмотр. Спонсорам отдельное спасибо, потому что они нас поддерживают и любят. Мы их тоже любим. А, спасибо огромное спонсорам, что поддерживаете нас и в этом году. Мы очень сильно рада, что вы у нас есть. Вы все-таки замечательные хорошие. Ставьте лайки, подписывайтесь на группу ВКонтакте, на Инстаграм и не подписывайтесь на ток Зачем вам ТикТок, если мы смотрим его прямо здесь? Мы заменяем ваш ТикТок. Всем спасибо и всем пока!